здоровоая ну как ты? Если ты частенько бываешь на моих стримах, то ты уже наверняка в курсе, что примерно неделю назад мы с тобой проводили на девятом сервере Барвиху Успенская смертельную гонку на вертолетах в прямом эфире, которые принимали участие как ютуберы проекта, так и все желающие игроки, но только лишь один из них смог забрать главный приз в 1 миллион рублей. Ну а как это было, обо всем об этом коротко в сегодняшнем видео. Кстати, если бы ты хотел забрать халявные 500 тысяч рублей на свой аккаунт, неважно на каком сервере сервере Барвихи ты играешь, принимая участие в розыгрыше, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. С тебя подписка, лайк, обязательно крутой комментарий под этим видосом, количество комментов не ограничено, ну и самое главное, досмотри этот ролик до конца, ведь он крайне интересный. Ну а с меня итоги уже в это воскресенье вечером на моей странице вконтакте, ссылочка кстати есть в описании, желаю удачи. Короче говоря, на девятом сервере Барвиха Успенская я себе прикупил топовый домик за 50 мультов, центральный Первый дом на въезде в новый поселок Gold Village на новом острове Барвихи. И на крыше этого дома я запарчил три вертолета. Собрал довольно большую толпу людей у своего забора. Главным условием было лишь иметь при себе права на воздушный транспорт, чтобы вообще ты смог управлять вертолетом, ну а также не перелезать через забор на участок раньше начала старта смертельной гонки. Кстати, огромное спасибо всем участникам за их адекватность и честное, справедливое участие абсолютно все игроки не нарушали данные правила, за что я и люблю аудиторию Барвихи РП. Я дал команду о старте начала смертельной гонки, после чего люди всей толпой максимально быстро ринулись забираться на крышу моего особняка, чтобы урвать вертолет одним из первых. Ну, а тем временем наш специальный корреспондент Алекс Чирик снимал все это дело с высоты птичьего полета. В тот момент у моего дома творилась какая-то лютая вакханалия. Огромное количество людей на перегонки быстрее старалась как можно быстрее забраться на крышу этого дома. Но как я и говорил еще до начала этих гонок, это будет довольно непросто, ведь на данный дом залезть реально довольно трудно. Но самое главное, что это возможно. Ведь как ты заметил, одному из участников все-таки удалось это сделать. Он забрался одним из первых и забрал первый свободный вертолет. Но то ли он не справился с управлением, то ли ему помешал кто-то еще и данный вертолет оказался уже сразу же на земле где за него и разразилась серьезная дикая битва огромное количество людей пыталось отнять данный вертолет друг у друга я в принципе честно говоря рассчитывал с самого начала на такую реакцию то что мы увидим что-то подобное когда игроки большинство игроков заберется на эту крышу и начнут уже там биться за этот вертолет ну а тем временем пока огромное количество игроков бились за розовый верт один из более умных как оказалось и хитрых игроков решил воспользоваться случаем и Забрался на эту крышу и улетел еще на одном свободном уже желтом вертолете. Самое смешное, что также еще и черный вертолет был открытым и а ожидал своего водителя. Но довольно многие игроки почему-то были уверены, что гораздо проще будет отнять у других именно тот верт, который в тот момент был на земле. Тем временем я уже телепортировался на крышу здания Москва-Сити, где я ожидал нашего победителя. Ведь главным условием данной гонки было забраться на крышу одним из первых, забрать одним из первых свободный вертолет и добраться самым первым на крышу этого здания, выйти из вертолета, подбежать ко мне и передать 1 рубль через команду SlashPay по моему ID. Участник, который выполнил все эти условия и становится победителем данной рубрики. Ну а чтобы тем временем меня не обманул какой-нибудь другой человек на таком же вертолете, который в принципе мог заранее меня поджидать на этой крыше, я проверяю данный вертолет, принадлежит ли он мне. Выгружаю абсолютно все вертолеты которые были доступны для участия в этом мероприятии соответственно наш победитель уже находится на крыше без вертолета ну а еще два участника которые летели за ним я думаю ты сам прекрасно понимаешь что с ними произошло наверняка они просто-напросто упали с огромной высоты на просторы барви П. именно поэтому данная гонка и называется смертельной гонкой на вертолетах ну а тем временем мы с тобой поздравляем нашего победителя, Дани Рогозин забирает 1 миллион и становится первым победителем самых Первых смертельных гонок на вертолетах. Ну и тем самым вносит некую свою лепту в историю этих гонок на вертолетах на Барвихе. С чем мы его также и поздравляем. Спасибо огромное всем участникам данного мероприятия, огромное спасибо людям, которые как-либо помогали. Спасибо ютуберам, которые также внесли свою лепту в эту историю. Ну и конечно же, спасибо тебе за просмотр. Многим игрокам довольно понравилось данное МП. Надеюсь, тебе тоже оно зайдет. Ну а если мы наберем с тобой хороший актив под этим видео, наберем много комментариев о том, что ты хотел бы еще побольше таких мероприятий, то я с удовольствием запущу для тебя целую рубрику по смертельным гонкам, и у нас будет много участников и еще больше призов. Надеюсь тебе понравилось это, как и мне. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!